Целительный, потому что он воздействует и на психику, и на тело, и на их интеграцию. Так вот, оргазм создает более объемные соединения, позволяет принимать более взвешенные решения, позволяет по-другому относиться к телу, по-другому им управлять, начиная с сердцебиения, дыхания, мышечного тонуса, походки, осанки и всего остального. И все это происходит без участия пользователя, потому что пользователю просто хорошо. Благодаря интеграции он дает силы. Если где-то раньше из-за блокировки был конфликт, то есть я, допустим, хочу, потом вроде бы себя останавливаю, потом вроде бы делаю, вроде бы снова себя останавливаю, то есть энергия тратится жить туда и туда, правильно? На оба действия, ну своя же. То за счет интеграции, если убираешь блокировку, то эта же энергетика, которая была на конфликте, теперь тратится на целиком на действие. И, разумеется, часть остается. Поэтому очень часто женщина после хорошей бурной ночи, мужик просто лежит уже в ауди, все, у него там, не знаю, там какое состояние, дайте мне воды. А женщина так относится вообще что тебе дать, что тебе дать, давай вот это сделаем, давай вот это... и носится, носится, носится. Почему? Потому что у нее произошла интеграция, ей уже хорошо, она уже должна эту энергию тратить. В таком случае, кстати, искусственно себя тормозить нельзя, потому что это неправильно, нужно тело слушать. У женщины, правда, тоже бывает состояние, что вот я лежу, я ничего не могу делать. Ну, потому что я сказал, что да, он убирает блокировки, но кто сказал, что это будет легко или мгновенно? Там ведь, смотря какой процесс психики, Не каждый оргазм, обладает такой силой, потому что есть. Ну, вообще, как механизм, это перевозбуждение нервной системы, и на перевозбуждение нервной системы реагирует двумя путями. Она либо выходит в состояние тотального приятия, а там уже и оргазма недалеко, либо она начинает рушиться в гнев, в обиду, депрессию, негатив. Кстати, для этого нужен очень хороший кровоток мозговой. Иначе люди, допустим, просто могут ну, не входить в состояние в это, потому что вроде бы с партнером все хорошо, а просто не хватает кровотока. Мозг же, ну, он потребляет глюкозу, кислород для этих своих всех вещей. Поэтому учитывайте это, если, мало ли, вдруг что-то не получается. Есть еще у этого механизма, природы заложенного, одно замечательное, на мой взгляд, свойство. Все это работает вне зависимости от того, как вы к этому относитесь. То есть, если вы смогли достигнуть, то у вас уже идет интеграция психики, тела, выравнивание, придание силы, все остальное. Но негативное отношение или сомнительное отношение к сексу и вообще к возможности достижения оргазма, хотя я говорю, что в каждое тело интегрирован этот механизм. Его просто надо либо починить, либо включить, либо запустить, либо просто знать, как он работает. Вот в самом достижении процессе, да, могут работать негативные установки, но если он уже запущен, как состояние, то эта система перехватывает контроль, ну и в принципе в видео каждый может посмотреть, как себя люди в это время ведут. Они себе вообще не помнят. Почему? Потому что внимание интегрируется внутрь и внутри начинает что-то прибирать и до уже не до внешних проявлений. И это очень хорошо. Каждый оргазм приподнимает вас на ступеньку, и из нескольких ступенек складывается новый уровень. Нельзя просто так пойти, начать чего-то там учить, чем-то там новым заниматься, и без проблем по здоровью стабилизироваться на новом уровне. С одной стороны, в каждого нас заложено сам механизм. Да? а с другой стороны заложена необходимость им пользоваться. и В противном случае тело будет просто рассыпаться, если вы будете класть новую, новую, новую нагрузку. Это не проблема, то есть у мужчины есть женщина, у женщины есть мужчина, они вместе идут в развитие, делают новые вещи, разумеется, у них есть секс, разумеется, если они друг другу подходят, то секс хороший. Все, в общем-то, движется само собой. Вам даже, может быть, меня не придется слушать на эту тему. Главное, чтобы вы относились к этому. От природы заложено, вот как жизнь дала, так и нужно использовать.